Говоря о самом термине магия, мы должны понимать, что это энергоинформационный процесс, эффект, проявление. Это очень абстрактное понятие, очень абстрактный термин, который мы сейчас с вами будем раскладывать на составляющие. Энергоинформационный процесс состоит из двух слов энергия и информация. Следовательно, магическая сила, магия как система, магия как явление также состоит из этих двух сил энергии и информации. Человеческое сознание тоже состоит из энергии и информации, да? просто это немножко разные энергии и разная информация. Энергия человека, она описываемая, конкретно укладывается в определенный частотный диапазон, ею можно управлять в связи с этим, поскольку она лимитирована, ее можно изучить в конечной форме, поскольку она тоже лимитирована. Человек это частный случай магического проявления, очень маленький, очень частный случай, в котором есть все, что есть в большом мире, в том числе и в мире магическом, но в лимитированной форме. Вот этим, собственно говоря, человек и обычный человек отличается от мага, в котором эта сила проявлена больше, то есть у него лимитов меньше. Мы с вами запомним это, это условие. О том, что магическая сила появится в сознании только тогда, когда будут постепенно, но неотвратимо сниматься лимиты. Пределы, ограничения. По сути, все, все, чем мы с вами занимаемся на других курсах, какой бы курс мы ни взяли, по какой бы линии, по какой бы методике мы ни шли, оно все на это и рассчитано. Не столько снятие этих ограничений, а осознание их и, возможно, изменение границ. Но совсем границы снять. Помыслить о таком сложно. Прежде всего, потому что человек существо социальное, и как бы он не хотел магии в виде волшебства, он вряд ли откажется от социума. Но даже те, кто шел по пути магической трансформации и отказывался от социума, то есть уходил в скид, в одиночество, в отшельничество, это не являлось. Абсолютной гарантии того, что границы будут сняты. Может быть, напротив, они как раз наоборот будут сильно увеличены. Все зависит от намерения и от мотива, коллеги. Что очень важно. От мотива. От мотива, с которым человек входит в магию. Магию обмануть нельзя, она мотив считывает сразу. При этом иллюзии самого человека относительно собственной мотивации, они ею никак не оцениваются, то есть она не оценивает их никак как нехорошо, ни как плохо, ни как грех, ни как святость. Она, безусловно, помогает человеку осуществить Истинный мотив, истинный мотив, но только его, потому что истинный мотив является теми самыми границами, о которых мы только что говорили. Человеческое сознание так устроено, у него есть, во-первых, бинарное мышление, а во-вторых, есть основание включать тезу и антитезу. То есть если он хочет чего-то одного, значит, наверняка он не хочет чего-то другого, что диаметрально противоположно. Вот это и есть лимит. Вот это и есть лимит сознания. Работая по практикам основного, например, факультета, да, мы с вами потихонечку эти границы снимаем через избавление от страхов на втором курсе, разбором там, ментальных конструкций, да, кармических предпосылок. Раздвигаем границы. Но не лишаемся их полностью, потому что мы помним, что нам надо жить среди людей, а для людей вопросы границ важны. важны. Да? Люди даже в свое время не столько изобрели, сколько привлекли, призвали бога границ и согласились с тем, что он в их сознании будет играть очень немаловажную роль. Вот в магическом, в магическом проявлении сознания таких границ не то чтобы совсем не должно быть. Ну, нет, в конечном итоге да, к этому стремимся, но тогда это уже будет совершенно нечеловеческая форма существования, хотя это уже на тот момент не будет иметь значения. А их должно стать все меньше и меньше, они должны быть все менее и менее конкретизированы и все более и более управляемым, управляемым самим сознанием.